В 20-е годы, когда Гитлера упрятали в тюрьму за попытку захватить власть в Баварии, он написал книгу «Майнкамп» – «Моя борьба». Еще тогда Гитлер весьма отчетливо излагал свою точку зрения в отношении Советского Союза. Вот цитата. «Когда мы говорим о новых землях в Европе, мы должны в первую очередь думать о России. Сама судьба указывает нам путь в этом направлении». Сталину поступала обширная информация о том, что Гитлер готовит нападение Но она бралась под сомнение. В качестве проверки было опубликовано заявление ТАСС В нем говорилось По мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы Москва ждала ответа Какова будет реакция Берлина? Если Гитлер согласится на переговоры, то можно протянуть их как можно дольше и тем самым оттянуть начало войны и иметь какое-то время для подготовки страны к отпору. Но было уже поздно. Сталин просчитался и тем самым дезориентировал руководство армии. Несмотря на все, Сталин военным вопросам уделял особое внимание. Была дана команда на выдвижение армейских соединений из внутренних округов приграничной. И это тревожило Сталина. Он говорил: «Эти шаги могут спровоцировать германские войска». Сталин был уверен: раз он не готов к войне, ему ее навязать не могут. Как правило, Сталину говорили то, что он хотел слышать. Почти все пытались угадать его желание. Главная причина ошибок Сталина, повлиявших на весь ход войны, особенно на ее начало, диктаторская единовластие. Если политическим просчетом было заключение германо-советских договоров о дружбе, границе и ненападении, то ошибки в области кадровой политики стали преступлением. Мы сделали все, чтобы отвинуть войну и не дать возможности снюхаться Черчиллю с Гитлером. Теперь Черчилль сам боится Гитлера и его военного потенциала. Кстати. Чем обогатилась Германия агрессии в Европе? Молотов. Настоящая фамилия Скрябин. Вячеслав Михайлович. 51 год. Ближайший соратник Сталина. С 1930 по 1941 год возглавлял советское правительство. Был активным сторонником подписания договора о ненападении с фашистской Германией. Во время войны нарком иностранных дел СССР. Сыграл видную роль в создании антигитлеровской коалиции. Повинен в массовых репрессиях, жена Молотова репрессирована. Вооружение запасами 30 чехословацких дивизий, 6 норвежских, 12 английских, я имею в виду Денкерк, 18 голландских, 22 бельгийских и 92 французских. Только за счет захваченных у Франции трофеев немцы сформировали и оснастили 90 своих дивизий. Германия и ее союзники имеют сейчас население 283 миллиона человек. У нас 194 миллиона. Хорошо подготовились с немцем. Все не в нашу пользу. А ты что? Считаешь... война? Не один я так думаю, Коба. Сталин. Товарищ Дронов, если мне не изменяет память, Гитлер более десятка раз намечал сроки нападения на Францию и в последнюю минуту отменял эти сроки. Да, Браухич запугивал Гитлера погодой. Первый срок был на 12 ноября 1939 а вторжение началось после многих новых сроков в мае прошлого года. Угу. Она когда была намечена высадка в Англию? Конец августа, затем конец сентября, а по последним данным должна была осуществиться этой весной, товарищ Сталин. Так чем объяснить такое поведение Гитлера нерешительностью? Или осторожностью? Военные из нашего посольства в Берлине, как ты знаешь, сообщали две даты. 14 мая, 15 июня. Я тебе говорил об остальных шифровках. Значит, ты полагаешь, что нам подсовывают липовые сроки нападения? Положение, которое сложилось сейчас, это не провокация. К войне мы не готовы. Ну как тогда... Германия будет выглядеть в глазах мирового общественного мнения. Какая тогда цена с соглашением с другими государствами? Ты все же полагаешь, что германские войска не посмеют нарушить нашу границу? Я просто не убежден до конца, что Гитлер может отважиться на прямую агрессию. Мы ему не дадим повода для этого. Можем предложить любой округ. Мне известно, что Ольга Васильевна почками хворает, а дочка оканчивает десятилетку. Нет, товарищ Рукатов. Разрешите им, товарищ полковник? Кого я вижу? Заходи, дружище, жду не быть. Вы свободны. Ты давно в наркомате? Да два года. Садись, садись. И все удивляюсь, почему не заходишь. В Москве ты бываешь? <свят> так я не знал, что ты здесь. Как? А Рукатов? А что Рукатов? А тебе он мне все докладывает, да. Удружил ты мне, удружил с этим прохвостом. Понятно, Нечего здесь при чем. сказать. То есть как это? Причем? Понимаешь, года полтора тому назад присылают мне его в отдел. Читаю личное дело. Вижу твоя характеристика, подписанная тобой еще в 25-м году. А. Да. Твой воспитанник вижу, батальоном у тебя командовал под твоим началом. Так. Ну вот, поверил, взял. <свят> <свят> Плачу теперь. <свят> да я уж сам не знал, куда от него одеться. А? Он в академию просился, но я ему ни характеристику, ни рекомендацию не дал. Вот как. А потом не знал, куда его исплавить. <связываю> ага, справил <связываю> <С> теперь. <связываю> Значит, на то не боже, шамины нехорошие. Ну я слушаю. Ну так вот, Федор, ты направляешься командиром мотмех корпуса в Белорусский особый военный округ. Сегодня же ты должен выехать к генералу Павлову. Почему такая спешка? Понимаешь, тревожно на границе. Что? Война? Вот. Я вчера навещал Романова. Ну. Болеет старик. Ну и что, а как он? Так вот он... Он считает, что не исключено. А как же сообщение ТАСС? Ну? Никаких приготовлений на границе нет. Слухи распускаются провокаторами. Немцы вроде просто проводят маневры. ТАСС это одно, а мы обязаны крепить оборонную мощь Родины. Ладно. Ты мне вот что скажи. Будьте в войне, Семен. Я знаю не больше твоего. Скажу только одно, что здесь подобные разговоры не рекомендуется. Язык мой, враг мой. <клышко> Сонюшка, опять лекарства? Выпей, пожалуйста. Да нет. Не хочешь? Чайку бы. Ну, вот. Кто это? Доктор, наверное. Ага. Иди гуляй. Доктор. Мой, мой. где? Нет, я один. Срочно Ой. вызвали в наркомат обороны. А Нил дома? Дома, дома. Я немножко. Нил Игнатьевич, кто к нам пришел? Угадай. Здравствуйте, Нил Пришел, если вы не нарком, не Можете меня поздравить, Нил Игнатьевич. Получил новое назначение. Командир механизированного корпуса белорусского особого военного поздравляю, округа. Поздравляю, поздравляю. Значит, на фронт. Ну, так уж и на фронт. Нил Игнать, оставьте Феденьку в покое. Он устал с дороги и голодный, не Да нет, нет. Начальник. откажусь. Ну устраивайся поудобнее. Спасибо. Расскажи нам лучше как-то Моленька, Как Ирочка? А она же уже в десятом классе. Да уж, завтра выпускной. Боже, как время летит. Ну а женихов, не бойся боя нет. Не знаю, не знаю. Эти секреты она только матери выдает. Но я думаю, с этим все в порядке. Да. Данил неспокойно как-то все. Тяжело на душе. Тревожно. Да, хочется о многом поговорить. А поговорить есть о чем. Я письмо Сталину через маршала Шапошникова передал. Друг звонок говорит Поскребушев из приемной. вот Висерион желает меня видеть. А я вот тут лежу. Но, правда, Сталин просил позвонить, когда поправлюсь. А номер телефона, Федя? Записан у нас на настольном календаре. Федя, а все-таки не зря Гес улетел в Англию. Я думаю, что если их сговор не состоится, то Гитлер после своих молниеносных побед над Францией, Польшей, Норвегией и на Балканах решит, Свои силы двинуть и на Россию, а? Я тоже над этим думал. Правда, посоветоваться не с кем. Ну, не то, чтобы не с кем, а как-то время такое, боязно. Я не пойму, не Лыгнать, почему не принять план Жукова? Держать наши главные силы в районах старых границ. И что обозначает этот договор с Германией? Объясните мне, не лгнать. В чем, в чем вина Верховского? Лигнау, Капурин. Это же наш лучший военно-научный кадр. Я уж не говорю про армию. Тухачевский, Блюхер, Егоров. Что происходит? Что все это значит? Ты прав, Федор. После этих арестов многие в армии предпочитают быть только исполнителями. Пусть лучше за меня решают. Пусть лучше будет так, как сказал он. Сталин, а великий марксистский философ. Он знает больше, видит дальше, мыслит глубже. А ведь известно, голубчик, что высокие места делают ничтожных более ничтожными, а великих более великими. После 38-го. Мне кажется, поселился только страх. Всеобщий страх. Вот это и ужасно, голубчик мой. Я ведь тоже царский спец. Иногда думаю, а вдруг? Да нет, не Лыгнать. Но ну все это как-то не убеждает. Ведь обвинение на всех одно. Заговорщики а детали и сообщения какие-то, общие фразы. В газетах и больше ничего. Процесс закрыт. Феденька, охлади свой пыл. Нашему Нилу Игнатьичу доктор сказал спокойствие и только спокойствие. Да. Да и потом он же не скажет больше того, что ты уже сам знаешь. Страшно? Сами себе во всем боитесь признаться? Или старика боитесь? А я нет. Нет. Несмотря на то, что и мне немного осталось. Не боюсь. У меня страх прошел еще в семнадцатом вот вопросов, вопросов очень много осталось. Как это могло случиться, что Тухачевский, Якир, Уборевич... И вы считаете, что они ни в чем не виноваты? Я не знаю. Не знаю, голубчик, я ничего не знаю. Знаю только одно что виновность виновных никогда не оправдает трагедию безвинных. И еще одно. А кто за все эти чудовищные преступления будет расплачиваться, а? Nicht schießen. Nicht schießen! Ich bin ein Freund, verstehst du? Es wird ein Krieg morgen, verstehst du? Es wird ein Krieg morgen! Nicht schießen! Warte mal, einen Moment! Ja, ja, gut! Nicht schießen, ja! Иначе это целая эпоха военной науки. Но наш старик забывает о главном. А главное в том, что мы вовремя сумели обезвредить грандиозный заговор. Ты сам понимаешь, что нам грозило. Красная армия с самого верха до самых низов оказалась в руках врагов народа. Откуда ж столько врагов народа-то взялось? А ты не иронизируй. Клубок начал распутываться от нашего военного аташе в Лондоне путно. Нити заговора держали в своих руках Тухачевский, Гамарга, Якир, Егоров. Во все военные округа они двинули своих людей, а те, в свою очередь, втянули в заговор многих ниже стоящих. Ну сейчас многих оправдывают. Значит, были без вины пострадавшие. Ну что ж, не без того. В большую бурю, когда в лесу валятся гиганты многим, окружающим деревьям тоже не устоять, тут уж ничего не поделаешь. Пусть уж лучше в невод попадет всякая рыбешка, ее можно потом обратно в воду выбросить. Хм. Так легко рассуждать, если ты сам не попал в этот невод. Ну что ж, мог бы и я в нем оказаться. Значит, и ты считал бы себя врагом народа. Ну а если бы тебя как-то мелкую рыбежку не выбросили в речку. А наступили бы сапогом. Нечаянно. И раздавили бы. Ты и тогда считал бы это справедливым. Ничего не поделаешь. Пришлось бы согласиться. Рабский рассуждаешься. А, Федор, все мы. Рабы партии Да солдаты, Семен. Солдаты. Но все равно Федор. Заговор был есть. И враги есть у нас. Ну, не, не знаю, может быть, и есть, но не в таких же масштабах. А теперь что? Известно что-нибудь? Да нет. Просто я знал многих обвиненных. Того ж Гомарника, Якира и других многих. И почти за каждого я поручился бы. Эх, Федор федор слишком ты доверчив. Ну хорошо. Но если завтра меня арестуют, ты что, поверил бы, что я враг народа? Че молчишь-то? Делать. Пришлось бы Федор поверить. Пришлось бы. А ты бы поверил, если бы меня завтра замери? Поверил бы? Нет. Поверил бы, Федя? Поверил бы. И то, что ты говоришь, это страшно. Страшно, Федор, страшно. Ладно, пойду кофе принесу. Вот, кофе готов. Я думаю, меня не арестовали только потому, что я был в Испании. Вот и пронесло. Ерунда. Ты что, один, что ли, в испании воевал? Многих из тех, кто вернулся, потом взяли. Был бы ты в чем виноват, не пощадили бы. Можешь мне поверить, я два года занимаюсь кадрами, кое-что повидал. Классовая борьба, Федор, штука жестокая. Ладно, ты мне вот что скажи. В Ленинграде мне рассказывали, что арестовано около 40 тысяч старших и высших офицеров. Это что, правда? Правда, Федор. Только ты об этом никому. Слышишь? Никому. Кому же это надо? А если война, с кем воевать-то будем? Ленинград далее. Успокой, Ольгу. Привет от меня не забудь. Да? Я слушаю. Здравствуй, Феденька. Феденька, как ты там? Волнуюсь, я почему-то очень. У меня все нормально. Слава Богу. Нормально. Слава Богу. Но очень плохо, Нил Игнатьич. Плохо, очень тяжело, болен. Да что ты? Нюхай, нюхай, твои охиахи никому не помогут. Забирай немедленно Ирину и выезжайте в Москву. Нужно поддержать Софью Аминовну. Да обязательно, Феденька, непременно приедем. Только ты, ты как... Подожди, слушай меня. Слушай дальше. Я сейчас выезжаю в Минск. В Минск? Да, в Минск. Хорошо, Федя. А 22 -го. в воскресенье буду на месте. Хорошо, Федя, только ты позвони сразу же, ладно? Как только приедешь, сразу позвони, хорошо? Слышу, слышу. Ты не откладывай с нашим переездом, хорошо? Хорошо, хорошо. Потому что мы здесь практически уже все решили. Что багажом а -а -а. повезем, а что отправим, что хорошо. с собой заберем. И еще одну, Федя, мы решили, что Ира в Москве будет готовиться в педанстве. Да, как там, Иришка? В кино пошла. С кем? Говорит, с подружкой. А, ясно, ясно. Как будто бы ты не знаешь, с кем. А, ну, хорошо, хорошо. Ну, целую, целуй. Ну, ладно, счастливо тебе. Феденька, я тебя целую. И ты забирай нас, пожалуйста, побыстрее, хорошо? Хорошо, хорошо. целую Федя. тебя, Оленька, обнимаю. До свидания. Юрки так возился, как ты возишься с мотором. Будет время и спитой положил. О, кажется, генерал идет. Маджора. Товарищ генерал Майор Чемаков? Так точно. У, давайте отойдем в сторону. Решить представить. Карпухин, Степан Спанч, ваш начальник штаба. Очень приятно. Как вы узнали, что я приезжаю? Поехал по делам штаб-округа, там сказали вас не решил успеть. Кстати, вон нашу машину. Пойдем. Пойдем. Здравия желаю, товарищ генерал-майор. расширите. Здравствуйте. Как настроение в чате? Да нормально. Многих подпуска отпустили после провержения ТАС, так что все в порядке. Так что, товарищ Генел, в час едем? Сначала в штаб по округу. Представимся, командующий. Ну что, мажоры, мотор Так, точно. Поехали! Павлов Дмитрий Григорьевич, 44 года, генерал армии, герой Советского Союза, участник Первой мировой и Гражданской войны, добровольцем участвовал в Национально-революционной войне испанского народа. Армии Западного фронта, которыми командовал Павлов, вступили в войну, не закончив формирование большинства дивизий и корпусов, в результате чего фронт понес огромные потери. 30 июня Павлов отстранен от командования фронтом и вместе с другими высшими военачальниками предан суду военного трибунала. Всех арестованных приговорили к высшей мере наказания. Посмертно реабилитирован. Ну, так уж и на фронт, ты скажешь. Обстановка, конечно, напряженная. Ежедневные провокации все стращают нас. А если не стращают, если... А я вот и сам все время думаю. А если? Только думать я могу сколько угодно, а вот сделать... А если нападут? Не посмеет. И потом учти. Подготовку к войне против СССР. Сроки начала скрыть невозможно. Для этого существует генштаб, разведка. А нам приказано не паниковать. Погоди, Дмитрий Григорьевич. Но ведь можно же и переходить, и учить, и в то же время держать определенные силы в развернутом состоянии. В боевом, но не развернутом. Начни мы сейчас выводить войска на рубеже, немцы тут же крик поднимут, что мы готовимся на них нападать. Да и никто не позволит мне это сделать. Ну, кто не позволит? Ты ставил этот вопрос? Ставил. И не раз. Но получил телеграмму от Тимошенко и Ворошилова «Прекратить паниковать на провокации не поддаваться». Потом меня в Москву вызвали, втык дали. Сказали, товарищ Сталин и слышать об этом ничего не желает. Ворошилов... Перестраховщиком меня назвал паникером. Ничего не понимаю. Но ведь если они начнут, мы не успеем развернуть войска. Слушай, устал я от этих вопросов, Федор Ксенофонович. Устал. Вот приедешь в свой корпус, там и сам все увидишь. Тебе известна задачи корпуса согласно плану прикрытия? Да так, в общих чертах. Теперь у нас все в общих чертах. Твой мех корпус должен развернуться во втором эшелоне армии, так? Ну так. А какие силы ты будешь развертывать? Корпус твой только формируется. Новые танки в лучшем случае будут в течение этого года. В корпусе больше половины красноармейцев первого года службы. Пушки и гаубицы мы получили, а снарядами до сих пор не обеспечены. Тягачей совсем нет. Автомобильный парк мизерный, не поднимет и четверти состава. Я не говорю, какого еще вооружения и техники нет совсем. Весь округ, если честно, укомплектован техникой на 50%. Невероятно. Ну, ты же должен бить во все колокола. Ну, а если Гитлер нападет? Будем драться. Будем, боеспособные дивизия есть. Павлов. Ясно. Ясно. Не у нас первых. Больше выдержки. Выдержки больше! Немецкий самолет в Торсе, в наше воздушное пространство. Диверсанта захватили. Ты, Федор Ксенофонович, сидел когда-нибудь голым задом на раскаленной сковородке? Нет, не приходилось. А мое кресло сейчас напоминает эту самую сковородку. Herren, bitte, Господа, я прошу вас верить мне. Ja, ja, я обьянусь своими детьми, что говорю правду. Завтра утром германские ja, войска вот, пересекут границу. Вот. Кто тебя да, послал, не фашистская фашистская фашистская Я не совсем коммунист. Я правду. Я не коммунист. Я не Я коммунист. Я коммунист. Я коммунист. Я Я Я Яя, я сказал правду. Торгует бегич моргом. Ставь мне глаза. сволочь, Glasa. провокатор. Ну, кто пошел? Я не провокатор, я коммунист, дочь коммунист. Глаза! Я сказал правду. Глобен, си мне, бити. А! Москве может. Чайка. Читай, читай. Ты только подумай, о чем он пишет. Пользуясь тем, что вы, товарищ Сталин, никому не доверяете, агенты гестапо и японская разведка с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной вами воде. Ты просил, пожалуйста. Между прочим, сейчас это распространяется по всей Европе. Ну, наглец, а. Ничтожество! Проморгали. Я виноват. Я виноват. Почему они Раскольниковым заинтересовались именно сейчас? Собака. Пожалели. Проявили гуманность. Вот к чему она приводит наша гуманность. Пусть все предатели знают, сбежавшие за границу, что карающая рука настигнет их и на краю света. Ты не тяни с ним, Лаврентий. Я возьму под контроль это дело. Сдохнет, как ползучая гадина. А между прочим, я... Всегда считал его предателем. Ничем не лучше Троцкого, Бухарина или Томского. К сожалению, очень много на свободе ходит таких еще. Они только и ждут момент... В Европе десятки тысяч бывших белгвардейских офицеров. Их нужно убедить в том, что это письмо... ...злобная ложь. В случае войны бывшие офицеры могут стать серьезной силой в организованном подпольном сопротивлении фашистам. Большинство из них мечтает о возвращении на родину. Если мы пообещаем это, я думаю, многие из них возьмут в руки оружие. Обещать возвращение на родину? Белым бандитам? Золотопогонником Такое обращение нужно. Только исходить оно должно не от Сталина, а от правительства. Кто-то из древних говорил, обещание хорошо тем, что его всегда можно отменить. Берия Лаврентий Павлович. 42 года, по призванию провокатор, по профессии палач и садист. В 30-е годы Берия был полновластным хозяином Грузии перебравшись в Москву, возглавив НКВД, по сути, став правой рукой Сталина, до чудовищных размеров расширил круги репрессий. Арестованных часто возили к нему на допрос в ЦК. Расстрелян в 1953 году. Ай, ай, ай. Вы разрешите, я вам помогу. Быстрее, спит. Ну Младший политрук Иванюта. Ответственный секретарь газеты за боевой опыт. Ответственный? А что бывать безответственный? Товарищ старший лейтенант, как дежурный по части вы имеете право проверить у меня документы. А вопросы вам буду задавать я, как представитель вышестоящего штаба. Журналистам палец в рот не клади. Слушаю вас, товарищ политрук, Старший лейтенант Колодяжный. Я приехал для того, чтобы собрать сведения о воскресном отдыхе красноармейцев. Вот. А в понедельник мне необходимо побывать на тактических учениях. Надо написать статью о действиях толкового отделения в наступательном бою. Так. Но ничего не получится. Почти весь полк отсутствует. Два батальона со связистыми саперами, отбыли на артиллерийский полигон для участия в показательном армейском учении. Так ведь завтра воскресенье. Какие могут быть учения? Ну Значит, мог раз назначили. Учение начинается в 8 утра. Газечка, как я думаю, полагается быть там, где самое главное событие, так? Так. Сейчас у нас 9. Опять на полигон отправляются наши машины. И я могу с ней поехать? Разумеется. Большое спасибо, товарищ старший лейтенант. Не за что. А сейчас зайдите в столовую. Может, накормят. Так, по времени они уже должны быть на нами. ты здесь копаешься? Не можешь быстрее! Парашюты зарыть, и все за мной в лес! Быстрее, господа! Живо! Стой! Гер Майор, моя опергруппа готова к действию. Занимайте позиции в квадрате 14. И ждите радиосигнал. Сигнал мы задублируем пожарами на польской территории. Действуйте решительно и самоотверженно. И чтобы не осталась ни одна линия связи. Коммунистов и комиссаров убивать. Теять панику, ложные слухи, особенно на мостах и переправах. Германия вас не забудет. Хай Гитлер! Хай Гитлер! старую границу. Хорошие здесь укрепления были, надежные. Что, все срыли? Частично срыли, частично демонтировали. А новая строится с черепашей скоростью. Кто в корпусе? Жилов. Полковник Жилов. Недавно назначен. А старый что, на повышение ушел? Нет, расстрелян. Мая прошлого года, как пособник немецкого шпиона Экира. Ну и много таких пособников в корпусе? Три командира полка, три командира дивизии. Что делать? Заговор опустил глубокие корни. Что будем делать? Надо немедленно дать директиву о приведении всех войск пограничных округов в полную боевую готовность. Тимошенко Семен Константинович, 46 лет, маршал Советского Союза, герой гражданской войны. В 1940 году назначен наркомом обороны СССР. В начале войны председатель Ставки главного командования. Затем назначен командующим Западным фронтом. В тяжелейшем противоборстве с немецкими войсками успешно провел летнее Смоленское сражение, остановив врага на московском направлении. Разрешите, товарищ Сталин. Жуков Георгий Константинович. 45 лет, участник Первой мировой и гражданской войн. Обладал твердым и даже жестким характером. В 1939 году командовал частями Красной Армии в боях с японцами на реке Халхингол. В 1941 году начальник генерального штаба и с 23 июня член Ставки Верховного Главнокомандования. Под командованием Жукова войска Резервного Фронта успешно провели первую наступательную операцию по разгрому немецких войск в районе Ельни. Читайте. Военным советом Ленинградского военного округа Прибалтийского особого военного округа, Киевского особого военного округа, Западного особого военного округа, Одесского военного округа. Копии Народному комиссару военно-морского флота. Приказываю. Первое. В течение ночи на 22 июня 1941 года скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Второе. Перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить... По полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать. Третье. Все части привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затменению городов и объектов. Четвертое. Противовоздушную оборону привести в боевую готовность». Может быть, все еще уладится мирным путем. Товарищ Сталин, время не терпит, дорога каждая секунда. Давать сейчас такую директиву преждевременно. Калинин Михаил Иванович, 66 лет. Председатель Президиума Верховного Совета СССР и член Политбюро ЦК. Пользовался авторитетом у народа, именовался всесоюзным старостой. Реальной власти не имел, не препятствовал разгулу незаконных арестов в стране. Жена Калинина препрессирована. Тогда разрешите приготовить здесь же новый проект директивы. Хорошо. Готовьте. Нужно, как воздух, продлить мир. Существует и другое мнение, что первый удар немцы нанесут все-таки по Англии. Ну, это для нас тоже не спасение. Англию, которая потеряла своих союзников в Европе, Германия раздавит два счета. Потом к ней присоединится Ближний Восток, и она нависнет над нами, над нашим Закавказьем. К ней присоединится Египет, Иран, Турция. Япония при такой ситуации тоже постарается погреть руки. Но почему уклоняется от встречи с нами германский посол? Думаю, что встреча с Шуленбургом не очень прояснит обстановку. Если пружина войны заведена. Ворошилов Клементий Ефремович. Возраст 66 лет. Маршал Советского Союза. Полководец Гражданской войны. С 1940 года председатель Совета Обороны при Совнаркоме. Повинен в массовых репрессиях. Предлагаю фразу, задача наших войск не поддаваться ни на какие провокационные действия, дописать, могущие вызвать крупные осложнения. Возражений нет. Подписываетесь, с Богом. Это что, крашаны? Да нет, до да, Крашаны еще 30 километров. Ну что у тебя с мотором, Манжур? Карбюратор барахлей. Как связаться с часть? В километре отсюда есть почта. Дотянем, Манжур? Попробуем. Ну как? Крошаны. Крошаны. Крашаны. Тамарочка, ты. Не спи, миленькая. Дай мне линию для военного начальства. Соедини золото с черепахой. Чей, мотоцикл? Манжура, дай свет. Номер не нашей чести. Узнаете чей. Алло, алло, Крашаны? Крашаны, алло. Здравия желаю. Алло. Да-да. Девушка, срочно нужна связь с Белостоком. Да. У нас машина сломалась. Нужна помощь. Томочка, а Белосток? Ждите. Хорошо. Товарищ мэр, мотоцикл, который стоит во дворе, ваш? Мой. Алло, Крашаны. Что-то я такого номера Алло. у нас в части не помню. Мы дорожники фронтового подчинения. Мостами Алло, занимаемся. Крашан. Что значит фронтового? Крашаны. То есть я хотел сказать окружного подчинения. Но, как вы понимаете, штаб округа в любой момент может нет, нет. стать штабом фронта. Ага. Время такое. Товарищ майор, ваш телефон не отвечает. Что будем делать? Домочка, домочка, а Белосток. Белосток, я... дай мне? Могу подвести? У меня есть там одно место в люльке. Нет, нет, занимайтесь своим делом. Слушаюсь. А что с Белостоком? Алло. Алло, алло. Крашаны, Крашаны. Да, да, да. Что, на повреждении? Алло, Крашаны. Крашаны. Нет? Не отвечает. Нет связи с Белостоком. Ну что будем делать, товарищ генерал? Нет связи с Белостоком. Товарищ Сталин, штаб округа в непрерывной связи с командующими армией. На границе все спокойно, товарищ Сталин. Штаб округа держит все под своим контролем. Непременно. Обязательно, товарищ Сталин. Товарищ Сталин, вы спрашиваете, какое сегодня число? 21 июня. Товарищ Сталин, сегодня 21 июня. Дай загореть. Держи, останови. Ну, вот вам и причина отсутствия связи, как эта сволочь поработал. Да, дорого нам может обойтись. Наша российская безмятежность. Далеко еще? А километров 40 будет. А если через лес напрямик, то ближе. Вот только там дорога разбита. Давайте по ней. Не нравится мне все это. Генерал. Ничего. Далеко он от нас не уйдет. Мы еще встретимся. По машинам. Заводи. Никак нет, товарищ прокомменник. Телефон работает? Никак нет. Что с телефоном? Не знаю, связисты на линии. Открывай. Есть. Товарищ генерал, телефон не работает, связи нет. Что вы им делать Пусть связисты работают. Поехали в штаб. С телефоном. Где связь? Нету связи. Линия повреждена. На Окно откройте. Есть. Попробуйте связаться со штабом округа Парадс. Антонов, карту. Есть. Давай. Карту здесь локации. Таким образом, вот здесь я предлагаю расположить первую, шестнадцатую и вторую батарею. По флангам первую и вторую танковую бригады. Таким образом, у нас здесь будет прекрасное огневое прикрытие. И фланги у нас будут обеспечены. Васильков, я здесь. Штаб, товарища Чумакову. Срочно действует. Ну-ну, продолжайте. Таким образом. Четвертый! Алло! Алло, вы что там спите? Алло! Чумакова! Чумакова, ядрена мать! Как нет связи? Почему нет связи? Иванов! Иванов! Лучше это ваш генерал. Почему нет связи? Что происходит? Говорят война. Какая война? Какая война? Как это трудно дать начало многим началом, когда рушится с неба смерть, от тебя ждут решений спасительных действий. Тех самых, которые являются началом многих начал. С чем сравнить эти напряженные до предела часы душевной сумятицы? Уже один только Карпухин, жена и двое детей которого остались под развалинами дома. Уже один он, будто являл для Чумакова некой мерило драмой, постигшей это воскресное утро. Но надо принять решение. Ждать приказа командующего или самому решать. И он взял ответственность на себя. Подведена ей законсервированная рация. Какие будут решения? Всем двигаться на КП. Я во главе колонны. Воспоминания бывшего посла в Лондоне Майского. Наступил второй день войны. Из Москвы не было ни звука. Наступил третий, четвертый день войны. Москва продолжала молчать. Я с нетерпением ожидал каких-либо указаний от советского правительства и прежде всего о том, готовит ли мне в Лондоне почву для заключения формального англосоветского военного союза но ни Молотов, ни Сталин не подавали никаких признаков жизни. Тогда я не знал, что с момента нападения Германии Сталин заперся, никого не видел и не принимал никакого участия в решении государственных дел. Именно в силу этого 22 июня по радио выступил Молотов, а не Сталин. И советские послы за границей в столь критический момент не получали никаких директив из центра.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 Германские войска напали на нашу страну несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о неподъемности, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Правительство призывает нас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои роды вокруг нашей славной большевистской партии, Вокруг нашего советского правительства наше дело радое. Рад будет простит. Победа будет за нами. Антислева, слева, рота не готовится к бою, всем залечь! Нас по расчетам занять свои места, без команды не стрелять, без команды не стрелять!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 Расчитались в сроках, не хватило времени. Мы ни на кого не собирались нападать. Но Гитлер, вероломно нарушив договор о ненападении на нас, он будет уничтожен, хотя и нам придется нелегко. Товарищ Сталин, я считаю, надо разобраться в ситуации на месте. Я готов сейчас же вылететь на Западный фронт. На Западный фронт я предлагаю направить маршалов Шабочникова и Кулика. А на Юго-Западный полетит начальник генерального штаба Жуков. Полагаю, что противнику, так же, как и нам, понадобится для развертывания основных сил не менее двух недель.